Да, ну что ж, информационное агентство начинает публиковать экзит-полы. Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов. Это данные национального экзит-пола, Цифры пока э, не приводятся. Вот они подошли и цифры. Дают? Зеленский набирает 70... 72,5% голосов. Я вижу 73,70%. Я вижу у Порошенко 27,5%. А Это экзит пол 112 3. Украина, но, видимо, несколько, несколько данных, статистических но компаний не данных. Провод... Несмотря на вот эти то, что доли процента, все равно мы уже видим, что. Побеждает у нас Владимир Зеленский. Причем побеждает с очень большим отрывом, очень, практически очень. в три раза. Но еще раз да, подчеркнем, что это не официальные данные, это экзит-пол. Экзит-пол это результаты опроса участников голосования на выходе с избирательных участков. Будут официальные данные Центра сборкома. Давайте послушаем, что говорит Владимир Зеленский. Спасибо, Спасибо, не плачьте. не плачьте. Да, пози, извини. Hey, пожалуйста я прошу прощения я буду говорить микрофон я могу делать так но если он но это не очень удобно. спасибо мы мы мы сделали вместе Сейчас, сейчас очень Спасибо сейчас большое всем. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто Я хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку, за поддержку. и за то, что, за они, то, что они это пережили. Моей дружине, моей жене, за силу за и и выдержку. Если бы она <связывая> услышала про меня все, про шо, меня говорили, <связывая> <связывая> наверное, бы не вышла за меня замуж. Спасибо родителям моей жены, моим детям, <связывая> всем, всем моей семье. Спасибо всем, <связывая> всем спасибо нашей команде. Всему штабу. всему штабу, каждому, экспертам, экспертам юристам, юристам, юристам, волонтерам, учреждам, наблюдателям, колл-центру, всем. Колл всем спасибо, всем спасибо. Кроме особое, особое благодарность госпоже Оксане, госпожи Оксане и госпожи Любе, которые наблюдали за которым, которых я указал ранее. Дякую Спасибо 95. Квартал 95. Правда, что я, Правда то, что я увидел, может теперь называться квартал 73. Спасибо правоохранителям, честную службу. Правоохранительным службу. За Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Дякую Спасибо всем войскам и, и волонтерам за, те, что за то, что они Украину. обеспечивают безопасность Украины. Спасибо всем журналистам, спасибо всем украинцам, украинцам которые, которые меня поддержали, спасибо всем украинцам, которые это сделали. Другой выбор, спасибо всем. Спасибо всем украинцам, которые где бы сейчас не находились. Я обещаю, что никто никогда не поведу вас всех. И напоследок. Пока я еще неофициально не президент, я, я могу сказать, как гражданин Украины. Всем, всем странам постсоветского союза, посмотрите на нас. Все возможно. И мы хотим бы вам... <laughs> Ты Кое-что показать, пожалуйста, посмотрите. А -а -а. Не видно. Пожалуйста. Мы снимали, ролик. Мы снимали этот ролик. Что я хочу сказать? Подивите, Что я подивите, хочу сказать. Мы посмотрите мы этот, этот ролик. ролик. Мы снимали этот ролик. Еще, еще, еще, еще, еще немного. Посмотрите, посмотрите. Просто посмотрите. Это, просто. Просто посмотрите. это, это правда. Монтаж. Это не монтаж. Это не фейк. Это не фейк. Посмотрите, какой сектор. Посмотрите, 73, 73. 73. Дякую. Спасибо. Ого. Спасибо Богу, спасибо вам всем. Спасибо. Ну что ж, это была прямая трансляция.